Приготовьтесь, ведь сегодня мы отправимся на южный полюс! Выходите, моя команда. О, сколько нас! Много... Тут температура минус 71, а я... Мне, короче, надо куртку теплую взять. О, здесь есть куртка, сумка и какая-то странная кепка. Если я не хочу одевать это. А, замерзну. Надо взять с собой побольше воды, потому что э вот эта дорога на Южный полюс. О, видели там Кит прыгнул из воды. Красиво. Сейчас, меня подождите, я сейчас там с пингвином попрощаюсь. Прощай, пингвин! Пингвин. Отправляемся на Южный полюс, давайте. Анкид на нас смотрит, смотрите. Это Акула. Акула Кит, странно. Это Касатка. О, знает как зовут. Конечно, я же злой Дениуса. О, она прыгает еще. Вокруг нас сплошное разнообразие. Везде вода. В виде жидкости, в виде материи. Короче, очень интересно. Много воды. Идем вперед. Мне кажется, мы в самом конце. Что это за штука? Пока путь очень легкий. Так, надо мне быть очень осторожным. А, Кто-то упал. Два человека упала. Они живы там? Ладно. Нам надо идти вперед, несмотря на все. Смотрите, здесь уже как красиво становится. Здесь огромные айсберги. Пингвинов. Вода. Где пингвины? Пингвинов уже нет. Смотрите, здесь настоящий водопад и сломанный мост. Это опасно. Это ужасно. Едим энергетик. Ох, я буду жить. Я тоже буду жить. Здесь мост сломался, что ли? Как это вообще делать? Ой, а у меня хп мало, я разобьюсь, что даже такой. Я выжил. <с orada> О, какие красивые пейзажи, да, теперь? Я ничего не вижу перед собой. Может здесь где-то яма? Mm -hmm. Ладно, давайте идти за вот этим очень мудрым челом. У него даже борода есть. Он точно нас так -то ведет. Мудрый дед подвел нас. Ой, ой, какая-то страшная нитка. <звук> Что это за звук? кажется она сейчас упадет Давайте. вы там не испугались где же мудрый дед вон он идет каждому человеку свойственно ошибаться я же говорю он мудрый и мудрости ладно идемте вперед ой ой ой а здесь еще как здесь такая развалина вообще. если мы упадем вниз то мы уже не выживем. но мы все равно идем вперед потому что не знаю мы преодолели эти страшные мосты Фух. так давай прыгай идем к нам Бекон. О, смотрите, это, это самая высокая гора какая-то. Маунтайн -кир Патрик. здесь. Что скажет на этом мудрый, мудрый дед? Он молчит. Весьма высоко. Ладно, пойдемте дальше. Мы продолжаем наше путешествие по... Как его там? Аркитабу. Мингвины! Где? Их тут очень много. О, я вижу впереди, смотрите. Бескрайние просторы белого снега. Продолжаем идти, потому что нам нечего делать. После тебя. Вот это я понимаю. Зажгите вот эти красные огни. Окей. О, я вижу, там кто-то идет. Люди. Идем здесь сюда. Мы тут этот куда-то идем. Это фал портал? Нет, это пожтет. Надо. Ты как там впереди так оказался? А, кстати, тут этот уже вторая база. Знак. Осторожно, пингвины. Люблю пингвины. Они прыгают. Видишь, он меня увидел. Они в новогоднем обновлении вообще еще тебе батончики халявные давали. Знаешь, я тебе медаль бы за самые нудные рассказы. Хорошо. А, видно, такую. Не забывайте про воду, воду. А вода кончилась. А я пить хочу. Да. Хотите, портал, фау портал, фау портал, привет. Вам в а я не хочу в дырку падать Давайте туда не пойдем Дед, дед, говори нам, что делать Прыгать в дырку или не прыгать в дырку Дед решает Не вижу других путей Как обычно, дед сказал самую гениальную вещь Прыгаем в прорубь Оп. Тут пузырьки какие-то А сейчас Оооо, какая атмосфера -то. Тут темно Иду по красной точке Боже, сколько! Боже! А, тюлень. Красивый тюлень. Тюлень. Еще тюлень. И еще тюлень! Тюлени, прощайте тюлени, я знаю вот там. Но мне надо кислород. А. О, ребята, у меня кончается кислорода, а я где-то в темноте с тюленями. Вам сюда. Я выжил. Ура! А -а -а. Ой, а почему же с темнело? Пыта? Уже ночь, потому что. А, стоп. Тут сейчас будет полярная ночь, да, которая будет идти 5 месяцев. А, а вообще-то не 5, а 9, а вторых а. нет. А, ну тогда ладно, спать будешь. Я проснулся и попью воды. И хочу Пойдем еще воду. Ну, как а где же это твоя колодка? Где вода? Так и не смог найти. Вода вот здесь. А, вот. Что-то огонь. я воду Че, будем ждать? <паспорщик> Надо у деда спросить. Дед, великий дед, скажи. ночью в Антарктиде очень опасно Все, мы не идем никуда ночью. Утро ждем. Что-то я <паспорщик> ничего не понял. Так, наступило утро, и мы идем вперед. Там кто-то. Этот огнем играет. это мой огонь не отдам. Надо его догнать. Фу -фу все, тебя забанят, Спидран. Топ. Там это было написано: все... самая высокая гора в округе 524 метра. А сейчас мы на высоте 600 в округе. В, округе. в округе. А вот это. Ой, а мы же не в округе, мы в округе. Нет. Я вообще смотрю, как огромная армия идет мы идем искать уран ой тут нельзя пройти вот зачем вы все за мной идете, а? я же не знаю куда идти я не туда за ой как это? такой сложный паркур как переп... там человек разбился я не хочу прыгать больше сложно сложнее. я смог люди мы отстали нам надо догнать нашу команду короче мы под вами ура тут даже умный дед давайте подниматься. какая высокая гора можно... Тысячу метров нам важна жизнь Нашу. Каждого. Да я думал, наша. Ух И кто-то еще упал. Но он жив. Смотрите. И еще Хода. один разбитый чел. И еще один, Гора, и еще, и еще один. И еще один. Идемте наверх. Гора Винсен. Какой еще с Винсен? Гора винсон А Винсен? Метель начинается. Нам всем хана. О, все, метель кончилась. Как так быстро? Здесь скользкие лестницы, ребята, так что будьте аккуратны. А, а стоп, не, не, не. скользкие лестницы? Ой, людей. тут Вы смотрите, кто-то упал и разбился. <свеч> вот зачем вам ботинки с гвоздями? Видите, он в снег застрял еще. Пойдет. Страшно. <свеч> <свеч> Я чуть не упал. Во, какой профессионал, видите? Ну что, давайте прыгаем. Хоп, хоп, хоп, хоп. Ее, мы справились, мы прошли это. В честь такую победу можно дальше идти. Да, да. Смотрите, здесь уже больше снега. А я опять пить хочу, а воды нет. Я чуть не упал, мы почти пришли, пишет. О, у нас же карта есть. КМ-2, подплываем там, где чулене всякие, потом вот так. Да, мы спускаемся. Это не, мы обратно пойдем с этого пути. Да, ну надо. Так, вы что там запутались? Сейчас я вам помогу. Надо повернуть налево, сто процентов. Че вы так впереди, а я так сзади? Кто батончик схавал. Я это мой батончик ничего не знаю. И запью чая в хихиках. Ага. У тебя чай есть. Как ты можешь я? пить чай, когда у меня даже воды нет. Я хочу портал. Вон чай пьет, А стоп, у меня бутылка миг. воды все это время полное была, да? Ладно. Ну да. Я все выпил. Молодец. Так, давай мудрый дед, вперед. Я мудрее, я прошу. Я упал. <gangster> Почему тут такие какие-то парку? Ой, oh, если с этого склона упасть, то. Иду без остановки вообще. Ну хватит. Ааа! Я сирене чуть не упал вниз. Может хватит? Как тут страшно и опасно. А ты где? По веревке иду без остановки. Остановки. Я вижу лагерь. Опять веревка. Так, все, мы спустились. а Я думал, я упаду. Здесь был явно какой-то неаккуратный чел, который понтовался и упал с веревки сюда, прям как я. И вот последняя команда. А, сюда уже, да? Короче, я тоже к вам пришел. Привет, Фау Портал Пока. Э, куда? Ну ладно. Где вода? Тут. Тут есть ракеты, шоколадки. Вот она. Вода. Много воды. Чем больше, тем лучше. Я еще шоколадку возьму. Это энергетический батончик. Ну, Смотрите, возможно. здесь северное сияние какое красивый да ключи микро день первый, 1 почему вы все залезли не в палатку а на палатку познакомьтесь с полярным сиянием я думал это северное сияние А оно розовое? сам не знаю иди покрась тогда. А, а, тут, тут, а тут что, закрыто уже? же а теперь я понимаю почему все наверху роскошный 345 роботов нифига номер Элитно. я буду спать в маленькой палатке. Нет, тоже, Я. теперь Тихо. я здесь не хочу спать давайте ночью пойдем. пойдемте все ночью я не хочу даже всех ждать надо. Теперь мы в самом впереди. Это был обхи хитрящий маневр, короче. Вы думали, мы сейчас все утром пойдем? Mm -hmm. А я а мы такие идем, и все, мы вас обогнали. что думали всегда будете фигня. Прикольно. А еще я только сейчас придумал. И теперь вы, попробуйте пьет, нас да? догнать, мы в самом впереди. Тут так вот дрожит. Вскоре, скорее Давайте скорее не будем по... вместе сюда приходим. Ха, ха ха вот мы вас и обогнали. Хе -хе -хе. Ах, вы ж, Теперь а, я нет, в самом сзади опять. Ладно. Все, у меня есть хитрый план. Я пойду по той дороге, по которой никто не идет. На а, стоп, я в тупик зашел, да? Вот двадцать. Мы пойдем. Сейчас ищем. 20. Сейчас, а я 20. знаю. Идем в третий. Э, и а и третьего и... прохода-то нет. Вот вот нет? Короче, тут идем тут в последний, ты... потому что там никого нет. Ой, а тут прохода Хотите, нет. Хотим, а, по -проход. понятно, почему тут никого нет? И куда идти тогда? Мы пошли в самый левый, и по-моему, он куда-то ведет. У меня 9 ХП. Красным горит. Сюда надо. А, Тут дырка. Прыгаем, типа. Я тоже живой. Кто-то упал в воду, у него много какая А здесь я упаду в воду по мне, конечно. Куда идти? Нет. Я иду за вами. Ух, сюда, скорее всего. Ух, сюда, мы почти уже дошли. Да, я вижу. Мы прошли айсберг и прошли Канада-Глейсиер. А мы идем Да, какой-то. Ты где? Знаешь? Рядом. Стоять! Остановитесь! Ждем Арти. Вон, я бегу. Идем. Да, Арти идем. нас догнал. Все, идем, чертеперт. Идем дальше. Ох, пингвины. Пингвина. Три пингвина. Четыре пингвина. Хороший пингвин. Ой, куда ты уходишь? Я твой друг. У меня есть вода. А, я ее все выпил. Ладно, пока. Самолет горит, ребят самолет о, самолет подбить а как он горит в антарктиде или мы уже в Южном э, полюсе так антарктида это есть южный полюс а. о типа огонь еще немножко там прям сердце короче тогда не останавливались ой не останавливаясь идем вперед стоп можно я ботинки с гвоздями да. да, да. все остановились и ждем муха. я хочу ботинки с гвоздями берем воды берем еще воды что за странные звуки? Это буря. Так, поэтому О. фа порта идет вперед. Не! Перепрыгивать. А здесь -а -а вот. И куда ты нас завел, интересно. Ну, <с Öyle> если что, всегда можно вернуться за О, здесь можно пройти. Ой. <с dunno> Понятно. Не, не прыгайте, не прыгайте. не прыгайте, не прыгайте. не прыгайте. прыгайте. прыгайте. Разобьетесь. Как будто Вот прыгайте. надо было, чтобы командиром прыгает? был я. Там нету дороги. Есть дорога. Ч ⁇ Я нашел дорогу. ребята, он застрял. У нам еще долго идти. Ну так. Ладно, идемте так, за мной, я вас никогда не подведу. Ну конечно, ты неправильно идешь. Ой, я разбился. Вот, <связывая> <связывая> я застрял. <связывая> я застрял. <связывая> Ух, сказал никогда не подведет, при этом он разбился и застрял. <связывая> Нет, все, вот смотрите, другую сторону <связывая> <связывая> Вот так. Я а, а нет. как отсюда выброс, да? Привет, с вами, как всегда, я, сегодня у нас Питтишестя в Арке. Все, я выбрался, вот не хотели замкнуть. Теперь я. Короче, падаем на лестницу и не Ну все, режим спидранера, поехали. Все, я вас догнал. А Ай, я упал. хп, а все, можно дальше бежать. Вон! Там, там, там, там какой-то свет. Отправляемся куда-то. Победа! Львин, здорово, друг! Не, ну все, я. А. меня перегруз. Ну, все. А, Заканчивай. ты меня сейчас утопишь. На этом это видео будет заканчиваться. Вот другие интересные ролики. Да, не надо! А, спасай меня! Всем О, пока! Я...